Всем привет, с вами Роман Доктор. Сегодня у нас обновление, появилось у нас новое животное. Называется Зиногар. Зиногар как-то поинтереснее насмирается. Вот такая вот какая-то собака не собака рептилия какая-то семей дракона весь чешуя с рогами демоническими такими в общем зубы такие красивый интересный хвост конечно вообще просто баллический космический шикарный в общем собака вот. что у нас в нем будет интереснее толковский лав это же у нас сопротивление к критическому удару. Пассивка. Шанс сопротивления персонажа повышается на 29% с применением навыка. Это при максимальной прокачке 20 звезд. Далее идет красный. Сопротивление к критическому удару 3. Снижение шанса направленной атаки улучшается на 11,8% с применением навыка. Проворство. Шанс склонения персонажа повышается на 13,7%. Защита персонажа улучшается на 1970 единиц. И самый главный реактивный навык. По мне, это прям такой интересный. довольно защита Божья милость. При атаке на игрока со здоровьем ниже 50% дает эффект. Божья милость. Это снижение финального урона 25% на 5 секунд, максимально на 5-15 секунд. Все это в условиях прокачивания на 20 звезд. Ну, чтобы это прокачать тоже надо немало сил но тем не менее ну давайте посмотрим в базе что дает в базе он дает а, те же самые а, пассивку при атаке наверх со здоровьем ниже 50 процентов дает эффект уже не у на 5 секунд но откат 75 идет вот ну а здесь остальное 10 процентов в принципе неплохо у кого этого транспорта нет рекомендую взять. Хотя бы из-за того, что здесь пассивка идет стопроцентного срабатывание. То есть не 20% вероятных шансов, а именно 100%. Все, всем спасибо, всем пока.